приветствую друзья на моем канале деньги из интернета в этом видео я покажу как заработать на игре ферма шрека это экономическая игра с выводом денег кликаем регистрация на сайте логин вводим email пароль два раза капчу и соглашаемся с правилами чтобы заработать здесь деньги нужно сначала вложить После того, как пополните счет, кликаем персонажи, покупаем король, стоит 1000 монет золотых, королева 6000. После того, как купите, к примеру, короля, он приносит 25 кристаллов в час. Чтобы собрать кристаллы, кликаем ⁇ Собрать кристаллы ⁇ собираем которые, кристаллы, которые пронесли и продаем их башни магии. Э, да. После того, как э, обменяете их, э, деньги поступят на вывод. Просто потом кликаете заказать выплату и на свою платежную систему Payer их выводите. Э, выводить могут деньги тех, кто пополнили баланс на 100 рублей минимум. Но я еще пока счет не пополнял. Так что не могу пока вывести деньги. Ссылочку на сайт я дам в описании, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки всем пока.